Когда-нибудь задумывались, что я могу выйти из телевизора? Конечно, вы задумывались. Телекомпания Авит? Да загнишь ты! Этот урод всегда бесил. сил. <subconsciously> Теперь ваша очередь. <п Caitlin> выиграть до 125 рублей за ограниченный период времени самый быстрый способ лечения геморроя потому... Закончить афоризм древнего мудреца надо есть, чтобы есть, а не есть, чтобы... Есть. Верно. Людмила, как называют неженатого мужчину, никогда не состоящего в браке? Пас, Холостяк. <музык> Владимир, царицей какого государства был Крутите. Крутить. Точно. Любовь, с каким небесным телом сравнивают известного и популярного артиста? Пизда. Точно. Владимир. Хуя. Какой слабоалкогольный напиток немцы заедают исками чехи, маравской, баской, а русские воб... САТИ! А, вы угадали. Время вышло. Вы положили... V захват телевизора как они уже достались со своего у меня есть идея как их что-то произошло а понятно напились пиво по моему их высадили Они не получили вашего престига. Точно. Любовь. С каким небесным телом сравнивают известного и популярного артиста? Бизда. Точно. Владимир. Хуя. Какой слабоалкогольный напиток немцы заедают с хисками, чехи, маравской, Паской, а русские в об... А, вы угадали. Время вышло. Вы положили в банк сумму. вип вип